Ой, этот классный вопрос, почему не получается вокруг себя собрать крутую команду. Ответ отвратительный. Сразу, знаете, хочется сказать, увидите от голубых экранов своих детей. Потому что, когда вокруг вас не крутые, ну и тут начинаем все эпитеты, да, сюда, тупые, ленивые, наглые, бессмысленные, мелкие люди, зато на этом фоне какие вы за то, как, какая я молодец, как я все хорошо делаю, все сама. Тут вот начинает светиться, и этот нимп придает ценность собственной жизни. Потому что... Почему не получается собрать команду крутых? А потому что она не нужна. Потому что быть крутым в своей жизни гораздо важнее, чем иметь крутую команду. И наш мозг говорит, нет, я хочу денег, я хочу успехов, я хочу реализации. Нет. Это все вторично. Если бы вы хотели денег, успехов и реализации, вы бы все это имели. Первично это внутреннее ощущение нужности своей жизни и правильности своей жизни, и такой ключевой, и правоты в своей жизни. И поэтому вот эта вот команда клоунов, там которые ничего не делают, которые только приходят к тебе и говорят «давай зарплату, давай, там денег давай, помогай нам все», и ты туда идешь, и ты прямо несешь этот свой ним посвящаем дорогу тупорям, потому что в этот момент ты чувствуешь свою жизнь нужной, ты чувствуешь себя ценным, ты чувствуешь смысл в том, что ты делаешь, а когда вокруг все будут крутые, и они будут сами двигаться, и они будут сами создавать, всегда возникает вопрос, а я-то вообще что? Даже никто, а что? А я-то вообще нужен? А я-то вообще хоть что-то из себя представляю, потому что тут все такие крутые, что, наверное, я ничего из себя в этой жизни не представляю. И это очень страшно, и это очень опасно. Поэтому мы делаем все, чтобы не войти в эту энергию. И нам нравится страдать, и биться, и бороться вот с этими, которые. Тупые. А знаете, самое интересное, что если, например, очень часто они когда уходят эти тупые из наших команд, из наших жизней и приходят в какие-то другие команды, там вдруг оказывается, что человек-то молодец, человек-то может, человек-то хочет, человек умеет создавать, и вопрос такой, что ж ты раньше-то не делал, потому что тебе, когда это была, был, этот человек был частью твоей команды, было это невыгодно. Вот такая вот грустность.